Парни, привет! Сегодня мы с вами поговорим про эрогенные зоны. Вы можете их использовать как на прелюдии, так и на свидании. На прелюдии она возбудится, на свидании она начнет возбуждаться, что, собственно говоря, логично. Потому что эрогенные зоны – это зоны повышенной чувствительности, стимуляция которых приводит к возбуждению или даже оргазму. Используя их, ты с одной стороны можешь упростить свое соблазнение, с другой стороны ты можешь сильнее возбудить девочку для более качественного секса. И эти два огромных плюса нам нужны для того, чтобы ты знал эти эрогенные зоны, для того, чтобы посмотрел это видео до конца и был во всеоружии. Мало ли что случится, предупрежден вооружен. Эрогенные зоны можно классифицировать по трем группам. Зоны общие для всех, зоны не общие для всех, но часто встречающиеся, и зоны, которые не общие для всех, но встречаются несколько реже. Начнем с первой группы. В первой группе можно отнести губы, шея, это боковая часть шеи, задняя часть шеи, соски, лобок, литер, влагалище и все точки, которые находятся внутри влагалища, которые усиливают возбуждение девушек, и внутренняя поверхность бедер. Зоны, которые встречаются не у нее всех, но достаточно часто встречаются. Это на сгибах локтей, коленей, это позвоночник, живот ниже пупка, но выше лобка, это стопы и боковая часть живота. Зоны, которые не так часто встречаются, но пускать их не стоит из виду. Это область под лопатками, это ребра, это предплечье и это внутренняя часть руки. Часть из этих зон вы можете использовать на свидании для того, чтобы возбудить девушку. Конечно, это не единственный способ, при помощи которого ты можешь возбудить девушку, но один из самых действенных – это прикосновение и правильная стимуляция определенных зон. Я рекомендую затрагивать эти зоны не раньше, чем час. А с момента начала вашего свидания, по-хорошему, не раньше, чем через 2 часа. Так сказать, гарантированно. Для начала ты можешь к ней блигонечко прикасаться, для того, чтобы посмотреть реакцию девочки, как она реагирует, нормально или нет, и после этого продолжить стимуляцию, либо через легкие поглаживания, более продолжительные, либо через поцелуй, либо через другие прикосновения. Самые простые зоны для стимуляции на свидании, естественно, с целью возбуждения, это мочки ушей, но на самом деле не только мочки ушей у девушек являются чувствительными, часто у девушек и остальная часть уха является эрогенной зоной, так что тоже можешь проверить. Дальше это шея, боковая часть шеи, задняя часть шеи. Парни, многие обламываются, думают, что, блин, если я начну ее целовать шею, то это все как-то ужасно. А еще больше парней вообще не знают, что шея это крайне сильная эрогенная зона, особенно задняя часть шеи. Ты можешь спокойно ее развернуть, когда вы сидите с ней сначала в обнимочку, повернул, а, убрал волосы, провел языком по задней части шеи. Или же наоборот, когда вы сидите рядышком, просто наклонился вместо поцелуя. Просто подышал или ну, облизал да, боковую часть шеи, либо подышал горячую воздухом. Губы, ну тут все понятно, поцелуи, различные поцелуи, кстати, может быть вам рассказать про раз виды поцелуев. Но это все опять в комментариях, вы знаете, что делать. Ну и, конечно же, внутренняя сторона бедер, потому что внутренняя сторона бедер, она аккурат подходит к той зоне, которой вы, я думаю, многие из вас, да все вы из вас, к ней стремитесь в итоге, да, это клитр влагалище, ну, влагалище. Ну ладно, не буду выражаться про пизду и так далее. Может быть, даже это вырежу. Основная проблема с эрогенными зонами в том, что парни и не знают, где они находятся, и не знают, как к ним прикасаться, и боятся к ним прикасаться, потому что «Воу-воу-воу, это же я показываю свое сексуальное намерение!» Она же может воспринять это неправильно, она может сказать «Что ты делаешь? Я пойду! Это извращение сексуальное!» Парни, девочки, нормально реагируют на то, когда вы проявляете свою сексуальную заинтересованность в ней. В конце концов а зачем вы еще сидите на свидании и зачем она пришла на свидание к вам подумайте об этом логически хотя бы в следующий раз когда вы будете сидеть на свидании и он будет стрёмно дотронуться до ее ножки вспомните а зачем вы здесь и подумайте для себя зачем она здесь ну не на халяву уже пришла а поесть да Отбросьте отбросите тупые мысли уже не бывает таких девушек то есть бывают вот супер крайние исключения о которых вообще можно не думать давай бери себя в руки Бери девочку в руки, тащи ее домой, раздевает и качественно отрахай. Конечно же, нужно правильно прикасаться к этим зонам, иначе вместо нужного результата вы получите обратный результат, когда девочка, а -а -а, что ты меня слиняешь там, или что ты делаешь, что ты меня тут трогаешь и так далее. Но об этом не в этом ролике. А в прошлом ролике я вам рассказывал про то, что собирался вам подогнать одну интересную штуку, если мы наберем определенное количество комментариев. Сейчас их меньше. И для того, чтобы вас постимулировать, я также быстро расскажу, что это будет. Это будет бесплатный тренинг по сексу. Мне он нужен, с одной стороны, для того, чтобы структурировать информацию, потому что то, что у меня есть, это я даю в отдельном тренинге по директивному соблазнению. Я хочу сделать намного больше продукт. Для вас это возможность получить тону полезнейшей информации. Ну и по традиции в комментариях напишите, какие следующие темы вы хотели бы видеть, для того, чтобы я знал, тем у меня, как вы поняли, много. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, я тогда буду понимать, что вам действительно эта тема нравится. Возможно, я все-таки дойду до графика, когда я смогу по два ролика выпускать. Опять же, при вашей помощи, если буду видеть активность. Я же обратил внимание, что вы длинные ролики не особо смотрите. По статистике в YouTube просматривает где-то 25% роликов потом все, люди устают. Поэтому с этого момента ролики будут короче 4-5 минут, там плюс-минус, что где-то больше, где-то меньше. Для вас это, с одной стороны, плюс, то, что вы не будете уставать смотреть ролики. Для меня это плюс, потому что не надо готовить такой большой объем информации. Да, конечно, информации будет меньше, но итогово все равно все в плюсе. Поэтому на этом все. У нас скоро будет мастер-класс по соблазнению бесплатный в Москве и в других городах. Москва, Минск и прочее, прочее, прочее. По ссылке в описании посмотри или по ссылке где-то здесь появится. И приходи, записывайся, поучись менять свою жизнь.